В Советском Союзе был внутренний закрытый на себя рынок, и он мог вертеться, он мог еще даже, я бы сказал, иногда в какие-то эпохи, мы помним, он мог чуть-чуть либерализоваться, он мог что-то впустить в себя. Но не говоря уже о том, что хлеб, простите, мы какой ели хлеб, канадский, аргентинский. Мы, мы, кстати, очень любили торговать с диктатурами, вот. с Греции, я помню, в Одессу шли постоянно суда, грузовые во время черных полковников, там маслины были, какие-то бананы из каких-то диктатур и так далее. Вы не можете построить вот такой, даже, даже если захотите. Запланируйте построить авторческий внутренний рынок. Все рухнет раньше, чем вы его построите. Понимаете, не говоря уже о том, что даже интернет, у нас все время обсуждают какой ужас, а вдруг отключит интернет. Но ведь на интернете висит масса вещей, кроме банкинга и медицины и прочих вещей, коммуникаций. В Советском Союзе коммуникации мы помним, какие были, вертушки, телефоны и так далее. Вот. Нет, это, это не получается. Я бы сказал, даже это такая романтическая мечта, что вот вернется Совет, не вернется, не вернется, а вернутся сильно ухудшенные, какой-то сильно ухудшенный 90-какой-нибудь, скажем, третий-четвертый год в экономическом отношении, но сильно ухудшенный, без экономической свободы массовой, которая превратила, превращала людей в агентов рынка, заставляла, да, они ехали куда-то в Китай. А сейчас ты черта с два, эти самые поедут эти варежники или как они назывались, то уже забыл, с котомками в Китай. Там ну, свои угу. есть. Китай сам будет решать, что нам продать, что нам не продать. Поэтому нет, ситуация другая. Путин может взмахнуть шашкой, этого хватит на неделю, а потом это уже не крымская ситуация, потому что людям говорят, хватит, пожили и хватит, поели и хватит. Как говорится, прямо лозунг компании 1996 -го года «Поешь еды в последний раз». Особенно это касается, кстати… Промышленности электронной, цифровой, сложной, высокой. Мы же все-таки и станки тоже худо-бедно экспортировали. Ну а теперь что? Только станины у нас отливаются. Вот, вот здесь есть проблема. И я не вижу, чтобы эта проблема была понята ну, властью, во всяком случае. Но и обществом мы все еще думаем что через полгода, через три месяца мы будем решать вопрос, кого закрыли и кого еще посадили. А нам придется решать немножко другие вопросы. Достаточно ли у нас дома запас питьевой воды? Первое, что произойдет, это понижение, падение, естественно, пресс-куранта, ассортимента, вот, объединение. Ну, мы видели, как это происходит, но пока в... В каком-то вегетарианском варианте после 2014 года. А сейчас речь идет о другом. О, и я, я совсем не на стороне Запада в этом вопросе. Удары будут наноситься по больным точкам российской промышленности, и я не думаю, что они остановятся. И самое печальное это, как говорится, скажу по ушепотам. Я подозреваю, что и на Украину им насрать. Вот. Украина для них – сыр в мышеловке для России. И Россия попалась, как, как лох. Путин попался, как лох. Вот. А теперь его не отпустят. Не отпустят. И не через месяц, не через год. Вот что мы имеем в виду. А платить, конечно, будет, будут не олигархи. У них, ну, у них яхты. Видите ли, конфисковали какие-то яхты, но вы же понимаете, что у каждого из них есть запасная разгонная.